Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Пол Так, мне написал такой парень, мой одноклассник, Никита Старченко, попросил прорекламировать его канал. Сказал, как наберется под последним видео 15 лайков, то он кидает мне вызов моему каналу. Давайте поможем собрать его 15 лайков. Вот его последнее видео. Канал называется Feel the Feel. Ссылочку вы найдете в группе на его последнее видео. Так, надо нажать на колокольчик. Как, вот, уже 2 лайка. Как собирается только 15 лайков, он выпускает видео с вызовом на мой канал. То есть он мне бросит какой-то вызов. Что ж, давайте поможем ему собрать побольше подписчиков, 15 лайков. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее вы увидите ответ на его вызов и его вызов нет. Что ж, это было все. И кстати, у нас уже 162 подписчика, скоро я наверное разыграю какой-нибудь скин из CSGO. Так что давайте подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на его канал, тоже ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.